Всем привет, друзья! Всем привет! Папа обезьяна и Катя Суперкет. Мы сегодня с Катей будем изучать Солнечную систему. <свят> Катя, что такое Солнечная система? Это, это планета. Это планеты, где мы живем. Для этого у нас есть сегодня корабль. Ты, Кто будет за рулем? Ты. Да? Все, садитесь, пристегивайтесь. Все, полетели! Покорять Солнечную систему! Нажимаем кнопку вверх! вверх? Да, и мы летим! Все, так, смотри так. Мы летим в космосе! Да! Это открытый космос! Смотри! Сначала это планета! Земля! Что такое Земля? Это круглая планета! Мы живем на Земле? Да! Мы живем на Земле! Земля это большая планета! Ты знала, Катя, что Земля круглая? Да! Земля, привет! Катя. давай по вашим земле привет! Привет! Тебе, Кать, смотри, к земле астероид Ты подуй на него! подуй на него! Дуй на астероид дуй! Дуй ты должна принять его орбиту. Дуй, дуй, дуй. Сперед, дуй, дуй, дуй. Молодец. Молодец. Он улетел. Мы спасли. Все, Земля, пока. Мы полетели дальше. Жми кнопку. Раз, два, три. Полетели к Солнцу. Солнце. Мы прилетели к солнцу. Скорость. А ты знаешь, что солнце, а, солнце а, горячее. Лучи. А ты знаешь, что у некоторых людей, Я когда они все. смотрят на солнце, они хотят чихнуть. А. А, вот так, суперкей. Шекер. Все, летим на Марс. Следующая планета у нас Марс. Полетим на Марс. Стар! Поелиди. Ого, звонила, звонила, ого, а что у нее случится? Ого. Все, давай домой. Это Марс, Марс. А ты знала, что Марс это планета? Какая красивая планета Марс, да? А ты знаешь, что на Марсе сейчас живет семь роботов? Семь роботов. Там семь роботов. А в 2022 году на Марс хотят полететь 100 тысяч человек. Хотят в один конец вступить билет. Марс будет покоряться. А следующая планета а, это Земля! Меркурий. Суперкейт, Меркурий. Меркурий. Меркурий это быстрая планета. Бы быстрая планета. Она быстро двигается по нашему небосклону. Ее нельзя догнать, давай догоним Меркурий Давай, скорей! Давай догоним Меркурий Он от нас, он от нас улетает Сирот! Держи, держи, держи, держи Меркурий Широк. Руку вытянешь, поймай его Дормози! Это какой бы быстрый Меркурий Остал вон рядом с ними гернес Все, Привет Меркурий! Привет Меркурий! А мы И летим хорей. дальше, мы дальше будем покорять нашу Солнечную систему. Смотри, Отлично, улетал. Давай, мы с тобой настоящие космонавты, пайп. Пайп. А, какой у тебя сильный, да. А следующая планета у нас будет Венера. Венера. Венера – это сестра Земли. Ты знала об этом? Да. Да? Откуда? Из памяти вышло. Да, я не знаю. Венера это сестра Земли, потому что внешне она похожа Следующая планета нашего путешествия Юпитер. Привет, Юпитер. Хо -хо, Юпитер, привет. Юпитер, привет. А ты знала, что Юпитер за 10 часов? Да, да, за да 10 часов. Да. Ну ладно, Юпитер, мы полетели дальше. Да! Старс! Колеж! И мы прилетели на планету Сатурн. А? Сатурн – это планета, которая имеет кольца, а на Сатурне еще есть сильные, очень сильные ветра. Я знаю, это сильные ветра. Да. Откуда ты знаешь, что какие? На ну, следующей планете нашего путешествия будет Уран. О! Прилетели на Уран. Привет, Уран. Привет, Уран. Уран да, да, это очень да, да, мало изученная планета и таинственная. А следующей планетой нашего путешествия будет Нептун. Нептун, Нептун, это планета, которую назвали честь, честь бога Бог, Бог. Неп... Нептуна. Нептуна. Морская планета Нептун. Ну и мы возвращаемся к тебе на родину, на планету Земля. Полетели-ка, нажимаете кнопку. Раз, два, три, старт! У -у -у! Вау, и мы вернулись на Землю. О, смотри, а это Луна. Луна это спутник нашей планеты Земля. Сейчас мы полетим на Землю, мы полетели обратно к себе домой. Домой полетели? Да. А, о, садимся! Все, садимся до вас! Садимся, садимся, Садимся, садимся, Меня трест! Меня трест! Фуууу, все, семь! Передавайте всем привет! Ставьте нам лайки И мы будем вам вести радость! Мы будем вести вам рады! Новые знания будем рады. Мы будем вместе учиться и покорять новые знания. Пока-пока. Ого, пока-пока. А мне больше. Ай, а мне больше.